и посетители психушки, добро пожаловать, добро пожаловать обратно на наш канал. Вы положили глаз на кого-то, кого находите привлекательным? Вы надеетесь, что они тоже сочтут вас такой же привлекательной? Привлекательность – это нечто большее, чем просто внешность. Личность, ценности, интересы и многое другое – все это может сыграть роль в привлечении. Вы ищете советы о том, как сделать себя более желанной? Вы нажали на нужное видео. Вот семь вещей, которые заставят других подсознательно испытывать к вам большее влечение. Номер один. В темных очках. Что делает пару солнцезащитных очков такими классными? Ванесса Браун, преподаватель Ноттингемского Трендского университета, хотел выяснить именно это. Браун считает, что солнцезащитные очки могут помочь с общей симметрией лица, скрывая любые симметричные недостатки вокруг глаз. Солнцезащитные очки также скрывают глаза, что может придать кому-то загадочный вид, как гадзю Сатору. Браун объяснил закат: глаза — это такой огромный источник информации и уязвимости для человека. Во-вторых, быть андрогинным. Согласно исследованию 1983 года, проведенному доктором Линдой А. Джексон из Мичиганского государственного университета, люди, обладающие как женскими, так и мужскими качествами, часто оцениваются как более привлекательные. Результаты показали, что андрогинные люди были положительно восприняты по связанным с полом аспектам инструментальности и экспрессивности, а также по нейтральным по признаку пола желательным чертам. Они считались более приспособленными, более симпатичными и имеющими преимущества в профессиональной сфере по сравнению с лицами мужского и женского пола. Номер три – быть добрым человеком. Всегда хорошо быть добрыми друг к другу. Но одно исследование, проведенное в Китае, также предполагает, что это может просто сделать вас более физически привлекательными. В ходе исследования три группы испытуемых рассматривали фотографии из лиц людей и оцените, насколько они были привлекательны. Одной группе была предоставлена информация о личности, которая была положительной, в то время как другие давали отрицательную информацию или вообще ничего не давали. Группа, получившая положительную информацию о личности, оценила лица как более привлекательные, чем другие. Исследование показало, что позитивная личность может усилить восприятие привлекательности лица и что этот феномен эффекта ареола на привлекательность лица был подтвержден. Так что, хотя мы все должны быть добрыми, несмотря ни на что, приятно осознавать, что это может окупиться большим количеством способов, чем мы думаем. Мы не только заставим других чувствовать себя хорошо, а самих станем здоровее и счастливее, но и просто станем выглядеть более физически привлекательными, чем раньше. Номер четыре. Завести домашнее животное. Так что это домашнее животное, которое вы всегда мечтали усыновить, сейчас самое время. В 2008 году два французских социальных психолога решили провести эксперимент. У них был лихой молодой француз по имени Антуан, который подошел к 240 случайно выбранным женщинам и попросил их номер телефона в надежде на свидание. К половине женщин обращался только Антуан. Другая половина? Так вот, Антуан подошел к ним рядом с ним, была очаровательная серая собачка по кличке Гвенду. Лишь 10% женщин дали Антуану свой номер, когда он был один. Но шансы Антуана возросли до 30%, когда Гвенду стала его ведомым. Вероятно, это связано с идеей, что владение домашним животным показывает, что вы можете нести ответственность, заботливы, преданы, а собака просто очень милая, возможно, делая вас еще симпатичнее. В другом исследовании, проведенном университетом Невады в Лас-Вегасе, антрополог Питер Грей обнаружил, что 36% мужчин и 35% женщин больше привлекают те, у кого есть домашнее животное. Если вы усыновите спасательное животное, ваши шансы только возрастут. 49% мужчин и 64% женщин больше привлекали тех, кто завел домашнее животное. Кроме того, если вы не любите домашних животных, данные выглядят не слишком хорошо для вас. 54% мужчин и 75% женщин заявили, что не стали бы встречаться с кем-то, кто вообще не любит домашних животных. Открой свое сердце животным, мой друг, кто не любит милого маленького щенка. Номер пять. Четко выражайте свои эмоции и наблюдайте за другими. Итак, насколько хорошо вы выражаете свои эмоции? Общеизвестно, что общение играет ключевую роль в отношениях. Так что это очень важно, чтобы вы не только выражали свои эмоции, но и наблюдали за тем, как чувствует себя ваш партнер или свидание. Исследование 2016 года, опубликованное в журнале «Далее». Национальная академия наук исследовала, привлекают ли людей другие люди, эмоциональное поведение которых они могут легко понять. Поэтому они попросили испытуемых наблюдать, как разные люди испытывают разные эмоции. Каковы результаты? В исследовании говорится, что они обнаружили, что чем лучше участник думал, что может понять эмоции другого человека, тем больше он чувствовал влечение к этому человеку. Важно отметить, что эти индивидуальные изменения, а межличностные влечения, были предсказаны активностью в цепи вознаграждения участника, что в свою очередь сигнализировало о том, насколько хорошо нейронный словарь участника подходит для расшифровки поведения другого. Номер шесть. Наклоните голову. В исследовании 2015 года, опубликованном в Международном журнале поведенческой этологии, ставилась задача выяснить, влияют ли наклон головы и фертильность на привлекательность женщины. У них были испытуемые, оценивающие лицевые портреты женщин. Согласно этому исследованию, они обнаружили, что портрет фертильной фазы каждой женщины считался более привлекательным в 56-62% случаев. Когда портреты были классифицированы по наклону головы в 64-73% случаев, предпочтение отдавалось портрету с большим наклоном вниз. Они также обнаружили, что портреты с наклоном вниз оценивались как более привлекательные с точки зрения поведения. И номер 7. Научись играть на музыкальном инструменте. Какой ваш любимый музыкальный инструмент? Планируете ли вы играть? Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что женщины считают более привлекательными тех, кто умеет сочинять и играть сложную музыку. По словам ведущего исследователя Университетского колледжа Дублина, способность завершать сложную музыку может свидетельствовать о развитых когнитивных способностях. Далее они говорят, что, следовательно, женщины могут приобрести генетические преимущества для потомства, выбирая музыкантов, способных создавать более сложную музыку, в качестве сексуальных партнеров. Поэтому, когда дело дойдет до решения, какой класс посещать в следующем семестре, запишитесь на занятия в хорошую старую группу или, возможно, в оркестр. Вы не только откроете для себя силу музыки, но и будете выглядеть особенно привлекательно, зажигая на этом концерте. Итак, делаете ли вы что-нибудь из этого списка? Как вы думаете, это делает вас более привлекательной? Поделитесь с нами ниже в комментариях. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с кем-то, кому оно может понравиться. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. И как всегда, супер спасибо, что посмотрели!